Абсолютно уверен, что у каждого человека внутри есть такая штука, как совесть. Но мало кто задавался вопросом, что же это такое на самом деле. И я, когда еще страдал религиозными заблуждениями, у меня было даже целое, целое понятие, целая формулировка относительно того, что это такое, с точки зрения, с позиции сектанта. Так вот, фраза моя звучала следующим образом. «Наличие в человеке совести...» означает присутствие Бога в нем. Какая красивая фраза, такая громогласная, такая звонкая. Но по факту это всего лишь бред. Самый настоящий агитационный пропагандический бред. Такой, знаете, с идеологическим окрасом. Почему? Потому что совесть – это всего-навсего трафарет морали. А мораль – это исключительно относительная величина, которая присуща конкретной системе, конкретной группе людей в конкретный промежуток времени. Все мы прекрасно знаем, что четкого понимания добра и зла не существует. Все мы прекрасно знаем, что есть группа людей, и в зависимости от времени, в зависимости от обстоятельств, у них меняется мораль, у них меняются своды законов. Все проходит какую-то трансформацию. И самое важное и самое интересное, что вы должны понимать в данной ситуации, это даже не то, что добра и зла как такового не существует. И есть, да, какая-то внутренняя мораль, которая говорит нам, что вот воровать, грабить, там, убивать — это плохо. Такие внутренние, чисто человеческие, которые присутствуют в нас, небольшие наборы правил, определяющие, что есть хорошо и плохо. Но вы тоже должны понимать, что время меняется, и... Предположим, размести вас в какие-то условия, которые будут выходить за рамки сегодняшних, нынешних. Избавь вас от тех прелестей цивилизации, так называемой, которые у нас есть. Создай на улице хаос. И ваша совесть, ваша мораль, они исключительно быстро трансформируются. Так вот, по поводу системы, в которой мы живем. Кому выгодна совесть, кому выгодна мораль, и как она работает. Те, кто сидят на вершине этой пирамиды, человеческой пирамиды я могу с полной уверенностью вам сказать что у них как раз совести нет вообще и в принципе так как совесть и власть это прямо противоположные понятия можно легко предположить что чем выше человек по структуре власти тем меньше в нем морали и совести тем выше в нем эгоизма и знаете наверное даже не здорового эгоизма а того самого о котором нам рассказывают. почему потому что Человек прекрасно понимает, что его жизнь — это его жизнь, это его центр вселенной. И он вот то, что он взял сейчас, то и есть его реальность, то и есть его составляющая, то и является им самим. Поэтому те, кто сидят во власти, не нужно ждать от них человечность, не нужно пытаться ее разглядеть в них. Это достаточно просто и понятно, но многие люди почему-то считают, что те, кто там наверху, они вот, все же, они же должны, они же люди, они же должны понимать, они же должны там, проявлять заботу. Вот. Как это? Ну, у них же есть совесть, у них же тоже есть дети. Да, у них тоже есть дети, но у них совершенно другая структура восприятия реальности. Если вы поглубже загляните в такую. В такое понятие, как совесть, вы поймете, что оно присуще лишь тем, кто должен подчиняться. И власть, которая нас окружает, она всячески навязывает нам это понятие и кричит, в буквальном смысле слова, кричит, как это важно. Как это важно. Точно так же поступают и все религиозные конфессии, направления. Они говорят нам о смиренности, они говорят нам о покорности, о раболепии, о о подчинений сама фраза «раб Божий» наверное уже очень много значит. И если обратить внимание на так называемые в кавычках священные книги, священное писание, то вы легко обнаружите в них целый свод правил, которые вы обязаны соблюдать. В противном случае горит вам в не То есть тут тоже все очень просто и очень понятно. Если власть, государственный строй, он ограничивает вас путем кодексов, Уголовных, процессуальных, гражданских и многих других и точно так же гарантирует вам наказание в случае невыполнения определенного свода законов, то религиозная составляющая она пугает вас будущей какой-то карой, будущей гиеной, гиеной огненной, там, муками и прочим, прочим. Совесть. Я могу гарантировать вам, что в случае что-нибудь, вот действительно. Серьезное, глобальное, случить хаос на улице, надломить вот эту систему, в которой мы живем, которая якобы контролирует все вокруг. И все вот эти вот ваши рабские законы, ваши рабские понятия, они просто исчезнут. Потому что будет стоять вопрос о вашем уживании. И те, кто не справятся, не пройдут адаптацию, не адаптируются к новым условиям и не отбросят вот эти человеческие системные понятия, они просто погибнут, моментально погибнут, потому что другие люди, превратившись в хищников, они их уничтожат. Это очень просто, они используют их в своих целях и ради выживания. Это важно понимать. Человек — это исключительно адаптивное существо. И то, что я сейчас наблюдаю, — это искусственная система, которая была создана группами людей, и она успешно работает. Так вот, совесть, мораль, несмотря даже на то, что это исключительно относительные величины, это еще и рабские величины, это сдерживающий фактор, который вам преподносится под нужным соусом. Вам говорят, что совесть — это прекрасно, что человек совестливый, это хороший человек, это, это прекрасный представитель человеческого общества, гражданской единицы, так называемый. Но никто не говорит, для чего эта система нужна, для чего эти понятия нужны, как они работают и к чему они вас ведут. На самом деле они решают вас адаптивности, на самом деле они делают вас покорными. Поэтому совесть — это, извините за выражение, херня полная. Это очень вредная черта характера, которую сделали частью каждого из нас. И, наверное, я рекомендовал бы вам избавляться от этого. Знаете, вот я разговаривал на днях со своими подписчиками, в частности, вот с одной подписчицей, хорошая умная женщина, и она мне говорила о том, что ее центр жизни, ее смысл существования — это ее дети там, и все такое. Да, я согласен, ну, я, я прекрасно понимаю эти вещи. И я говорил ей, что нужно быть здоровым эгоистом, нужно заботиться в первую очередь о себе. И она слышала меня, она меня понимала, но она до конца не могла принять то, что я говорю. Почему? Потому что не было стыковки между этими понятиями. Настолько вот нам промывают мозги и говорят о том, что как это, эгоизм, это же плохо, плохо, плохо. Понимаете, совесть, это хорошо, хорошо. И вот эти постоянные долбления нам в голову, они меняют наше восприятие реальности. Недаром я назвал свой канал таким образом. Я хочу, чтобы вы... По факту воспринимали все происходящее вокруг вас, по факту, и отталкивались исключительно от этого, делая выводы. Это очень важный момент, который критически нужен каждому из нас, особенно в таком быстро меняющемся мире. Совершенно неизвестно, что нас ждет завтра. И Я уже давно говорил, что такие вещи, как кризис, который совсем недавно стал для нас какой-то новинкой, да, теперь он будет происходить все чаще и чаще, и в итоге мы просто войдем в постоянно плавно текущий кризис. То есть не будет даже стадий, не будет даже каких-то вот этапов. Мы будем постоянно в нем находиться. И каждый день это будет новое какое-то критическое событие. И этот процесс будет только нарастать. Так вот понять, что ты должен быть эгоистом, и только спасать себя, ты в последующем... Сможешь обрести силы и возможности для того, чтобы помочь своим близким и любимым. Вот понять вот это очень сложно, потому что оно вроде бы как не согласуется с тем, что у нас есть. С тем, к чему мы привыкли, к системе поведения. И это прискорбно. Но вы же можете меняться. Вы же не бревно. в конце концов. Даже бревно, когда лежит под влиянием внешних воздействий, оно меняется. Меняет свою структуру. Ну а человек-то уж тем более, который может проводить анализ. В общем, вкратце я подытожу. Совесть – это очередной сдерживающий фактор. Сдерживающий фактор вас как раба, раба системы, раба этой структуры. Вы нужны лишь как расходный материал. И такие вещи, как совесть, призваны сделать вас покорным, сделать вас послушным чтобы вы жили так, как выгодно тем, кто сидят на самом верху. Потому что они не имеют совести, в них нет человечности, в них есть абсолютный эгоизм, жажда власти, наживы. Ну, там, пожалуйста, перечислить все, что угодно. Мораль. Почему я и был всегда против религии? Не всегда, ну, последнее время, скажем так, сколько там лет. Потому что религия сама по себе... Она не только структурно ошибочна и лжива, она, она противоречит сама себе. Не может быть Бог, который обладает такими чувствами, как любовь, ненависть. Это человеческие чувства. Говорил об этом неоднократно, еще раз повторюсь. Это как раз те форматы, которые может создать только человек. Богу они неведомы. Бог живет за гранью этого. Он ведь не человек, понимаете? Ну, если бы он был. Ну, это такая, такая гипотетическая точка зрения. Поэтому религия она сама по себе глупа ну, для нас. Для нас. Для них это второй сдерживающий фактор власти, его очередная ветвь, очередная структура управления людьми. Просто по другой дороге, через другую идеологию. Но суть от этого не меняется. Власть, она может принимать разные обличия, она может иметь несколько параллелей. Там и финансово вами управлять, и идеологически, и морально, и религиозно, и, там, и силовые какие-то структуры, и многое-многое другое. Власть это не один какой-то столб, скорее всего это такой гигантский спрут со множеством конечностей. Совершенно нормально. Но. Один кнут хорошо, а несколько еще лучше, вы же понимаете. Так страшнее, так сильнее, так надежнее. Поэтому совесть это совершенно бесполезное качество в человеке. Как бы кто-то ни пел вам диферамбы о том, что да ты что, как это так, быть бессовестным это же ужасно. Но ну, без совести это отвратительно. Да нет, это замечательно. В человеке все равно всегда будет определенная мораль, его собственная, его внутреннее ощущение и понимание того, что э, плохо и то, что хорошо. Ну, по крайней мере, чисто по, по человеческим каким-то понятиям. Совершенно неважно возводить это в какую-то идеологию, возводить это в какой-то абсолют. Знаете, я вам так скажу: в психиатрии есть такое, есть такое, есть такое. В общем, психиатры определили, что у маньяков всевозможных у них лобные доли фактически не работают, лобные доли мозга, и у сильно пьяных людей. Они тоже не работают. А лобные доли в данной ситуации у человека, они отвечают за сдерживающий фактор. Вот почему мы можем наблюдать, как человек, шибко выпивший, он, ему море по колено, То есть у него совершенно другая мораль, у него совершенно другие понятия о справедливости, о совести. И он ведет себя неадекватно с нашей точки зрения. А те же маньяки, у них данный процесс, он постоянный. Ну, это такая физиологическая особенность. И вот если они делают какую-то гадость, а у них нет сдерживающего фактора фактически в моральном плане, они считают, что это совершенно нормально, совершенно естественно. Понимаете? Вот это, это интересно для анализа. Они не зависят от той морали, от которой зависим мы. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.